Ну, а все-таки применяемость этой монеты на сегодня, вы ее в чем видите? Вот я рассказал десятерым людям о том, что, да, я пользуюсь монетой призм. А вот Александр предлагает площадку, в которую, через которую можно было бы приобретать товары. Товары, которые в мировом масштабе, ну, как бы... Весь мир эти площадки окутывают. А вот вы, как видите, я на расстоянии вытянутой руки соседу предлагаю монету призму, он мне картошку предложит потом за эти монеты. Или в чем смысл вообще? А вот как раз вот и смысл этой картошки, Алексей. Потому что мир движется, вот эта глобализация мировая, она движется к тому, что люди попадут все под определенный контроль. И те криптовалюты, которые были созданы начиная там с биткоина и там по сегодняшний день их уже там десятки тысяч монет, они все так же неприменимы, как и призы. Некоторые из них применимы там больше для торговли в даркнете каким-нибудь оружием, там, наркотиками или людьми, некоторые в меньшей степени, какие-то имеют какую-то информационную поддержку в виде там Эй, побежали, будем покупать, какие-то ее не имеют. Суть дела от этого не меняется. Поймите, криптовалюта, вот мы, например, даже были в Африке когда -то. вот мы с африканцами задаем вопрос, что такое для вас криптовалюта. Они говорят, криптовалюта ⁇ это hidden money, скрытые деньги. То есть криптовалюта сделана для того, чтобы сегодня использовать ее, в, внедрять ее в легальные схемы бизнеса использовать как платежный инструмент. Вы же видите государство государственная машина не даст вам этого сделать. Как только вы сунете нос на территорию государства, вас тут же прихлопнет. И в первую очередь криптовалюты, идея криптовалюты это иметь возможность иметь какие-то условные единицы, которые невозможно подделать, которые невозможно скомпрометировать, там, сломать, испортить. Вот как деньги можно постирать в стиральной машине, они испортят. Вот криптовалюта – это цифровые деньги, которые можно использовать людям для того, чтобы спастись от гнета, который нас еще только к нам подходит, этот цифровой концлагерь, о котором все говорят. Пройдет буквально 10 лет, и вы не сможете шагу вступить без Face ID, и, и даже той самой пресловутой картошки у фермера вы не сможете купить без того, чтобы фермер там, не, знаю, не идентифицировал каждую картофелину. И не указал того, кому он ее продал. Сегодня в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки действуют внутренние законы, на основании которых вам запрещено даже огород иметь у себя во дворе. То есть если вы вырастете картошку у себя во дворе, к вам придет шериф и просто вас арестует.